Поставили? Что Ты рассказ? понял, с Да что прямо это? Это ж не. Они а фотоаппарат. Это камера. <смеш> вот это там, встань, там же. Оттуда. ну или как? Откуда Свой! <сам> <сам> <сам> Можете, У вас есть уникальная возможность передать привет родственникам. То бишь нам. Всем родственникам. Ура, привет. Вот замечательно. Пошла я деваться. Одинаково. Она сидит, и считает отворачивается. Я на ней с ней карточек живу, с ней Кто? Там живую лучше. Нет. Чего карточки В живую лучше.